Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает, точнее продолжает играть в Sea of Divs". То есть это море воров, которое мы недавно начали играть, да, у нас, можно сказать, еще уровень нубский в данной игрушечке, но мы будем, как говорится, совершенствовать свои навыки и постигать, как говорится, самые азы. Ну что ж, а давайте выберем свое новое приключение в этот раз, да, а ты, зритель, пока смотришь, наливай себе чаечку, кофеечку и ставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Спасибо тебе большое, начинаем. Ну, на чем, ребята? Ребятки, мы начнем, так как я игрок-приверженец соло-игр, да, вообще во всех практически проявлениях э, своих. Я выбираю, ребятки, конечно же, для маленького, э, как говорится, соло-бойца себе маленькую э, шлюпочку ненадежную, э, но более маневренную. Давайте, ребятки, выберем шлюпочку и, конечно же, поставим э, режим по приглашению. То есть, чтобы нас никто не беспокоил, чтобы мы могли вау в целиком и полностью наслаждаться соло-игрой по маленькому. Максимум. Так, ну что ж, друзья, отправился, отправился, решил я в первое свое путешествие. Практически в первое, да, немножечко я тут поиграл за кадром. И, и спешу теперь поделиться с вами всем тем, что я узнал. Так, сколько же мы вчера грога-то выжрали, я уже даже не припомню. Ох, моя голова. <му> а так, а это что такое? Письмецо в конверте, погоди, не рви. не везет мне в смерти, повезет в любви. А, ну что ж, друзья, начинаем наше первое приключение, да, давайте будем потихонечку разбираться, что здесь, а, к чему. Проснувшись, значит, после м -м, огромного застолья, да, с бадунища, я нашел какую-то а, записочку. Написано, у меня для тебя подарок начался, м -м, праздник даров, и твой подарок уже готов, найдите меня у таверны а, «Ларина». Что это за ларина? Не помню я такую вообще. Что за новая девочка такая? Да, ну давайте, ребятки, сейчас потихонечку осваиваться. Ох, у меня есть ноги, могу ходить уже хорошо. И где это мы оказались? Интересно бы узнать, в какое богом забытое место меня занесло. Здрасте, представьте, пожалуйста, кто вы есть такой на самом деле, сэр? Поговорить с таинственной персоной. Давайте, ребятки, поболтаем, что это за человечек такой у нас. Кто такой? Приветствую, говорит, вас продолжить. Немало пиратов вошло в эту дверь, но лишь единицы обрели настоящую славу. Почему вы скрываетесь в тени? Ха, предпочитаю оставаться в тени, пока не увижу тех, кто способен на великие дела. Не все мечтают, не все мечтают о славе и признании. В пиратской жизни есть и другие привлекательные стороны. Ну давай продолжай, что же мы тут стоим, мнемся-то. Ну когда я вижу храбрецов, полных чистолюбивых замыслов, мой долг поддержать их, указать им путь». Продолжай, продолжай. Немало пиратов вошло в эту дверь, но лишь единицы обрели настоящую э, славу. Легенды? Ты про кого это говоришь-то? Но настоящие легенды, их ни с кем не перепутаешь. Издалека видно, что это опытные путешественники и закаленные бойцы. Продолжай. В здешних краях репутация дорого стоит, снаряжение, корабль. Все это показывает, что ты за птица. Это понятно. Настоящие легендарные пираты попробовали себя во всем и торговые компании им доверяют. Только легендарный пират сможет отыскать сокровища Афины. Так, ну-ка с этого места поподробнее, выдавая уже все, что ты знаешь. Так, давайте, ребятки, спросим. Я, например, хочу прославиться. Прекрасно. Лично, у вас, лично я в вас не сомневаюсь, но вы должны доказать свою ценность торговым компаниям. И... поработать на них, заслужите их уважение, и, возможно, они предложат вам повышение, но придется потрудиться. И... Если сумеете 10 раз добиться повышения в трех разных торговых компаниях, станете легендой. Вот это уже интересно. Так, и вот тогда возвращайтесь, поговорим. Есть у меня один секрет для избранных. Ну, ты мне его, я так понимаю, выдавать не собираешься, да, черномазый? Ну, ладненько. Немало пиратов. Так, это я уже слышал где-то. Ну, что ж, повстречался нам вот такой вот паренек, который нам рассказал, что... Пиратам легендарным стать не так-то просто. Нужны какие-то определенные а, подвиги. Так, это что тут такое? Выступить, а, выступить эмиссаром компании Сокровища Афины. А, чтобы перейти на следующую ступень, выполнять поручения компании. Ваша доля в добыче и ваш статус компании возрастут. Купите флаг эмиссара, чтобы выступать представителем этой торговой а, компании. Вон оно как, значит, да. Ну что ж. А это кто такая у нас тут? Ты чем торгуешь, девочка? Поговорите с Таней. Это просто, ребят, девочка Таня. А, я Таня, я здесь трактирщика, трактирщица. Ну что ж, нали мне кружечку пивка. Налила или что? Вроде бы налила, да. Ну а дальше-то что? Рассказывайте давайте, Татьяна, что у вас тут? Как оно вообще происходит? Не сильно мы тут вам вчера побомбили, погромили ваш таверну-то, нет? Какой игрок вы мне посоветуете? У меня только один. Тюремная бодяга Чемпена. Продолжить? Продолжай. Не надо ломать голову над выбором. Кроме того, я получаю его со скидкой из-за из специфичного вкуса. Продолжай. Большинство этих пьяных ослов все равно не видят разницы. Так, так, так. Я понял тебя, Татьяна. Татьяна, можно посмотреть меню? Нельзя! Еду здесь не подают. Я же никому не... Я же не могу ее разбавлять. А, меньше разговоров, больше выпивки Так вы будете тюремную бодягу? Продолжай, продолжай а, Ладно, я, наверное, воздержусь Мне бодяги вчера, знаешь ли хватило До сих пор кидает меня по углам Так, ну что ж, есть идеи, как вам разбогатеть Берите деньги, а, Берете деньги за воду Отличный план а, Может еще а, за вход плату брать И подавать газированный грок В расфуфыренных кружках За бешеные деньги Тоже идея очень отличная вы правда думаете, что мои посетители настолько наивны. Ну, скорее всего, я Таня трактирщица. Ладно, ребятки, Стане все понятно. Она здесь королева бала. Не будем ей мешать. Пойдемте, лучше мы, наверное, прогуляемся. Я помню, какая-то Лариана, вроде бы там где-то у нас была. Нас ждет. Давайте мы с ней сейчас пообщаемся. Но сначала пошаримся, конечно же, в бочечках. Так, в бочечках можно найти много всякого интересного. Например, здесь вот есть гранаты, кокосы, бананы, даже червяки есть. Ни хрена себе. Есть даже червяки, а интересно, червь. Ты, ты что делаешь, а? Типа любая закусь подойдет после такого похмелья то? А? Вы, вы видели, он только что съел червяка. Бе, вот эта гадость, блин, я даже не знаю, что сейчас с нами будет. Но это было. О, извиняюсь, извиняюсь, Татьяна, меня вырвалось, стащила. <клёх> И они специально а, просто после вашей бодяги, как вы ее назвали, но у меня по-другому просто быть не может! Да что ж такое-то! Извиняюсь, ладно. Надо срочно отсюда уходить, а то меня сейчас это. Меня сюда сейчас под белые рученьки, наверное, выведут. О! Это что такое записка? Ну-ка, давайте посмотрим. Пиратский кодекс. Дальше. Интересно. Статья первая. пиратом может быть. А, пиратом может стать каждый, понятно. Дальше что? Статья вторая. Пиратское сообщество едино. Хм, принято понято. Я вроде где, где то эти статьи я уже раньше слышал. А, все споры разрешаются в море. Хм, хорошо. Все члены команды равны. Допустим. А, статья пятая. Узы товарищества внутри команды священные. Новички заслуживают уважения и права и права проявлять проявить себя. А, статья 7. Обманщики будут наказаны. Всего лишь 7 заповедей, друзья, пирата. И мы уже практически настоящий головорез, который способен уже выдвигаться в путешествие. Так, ну что ж, вот он, ребятки, добро пожаловать в открытый мир. Открытый, открытый мир а, море а, воров. Мы находимся на каком-то острове, на каком я пока не могу посмотреть. Опа, есть у нас вот такое меню. меню а, и тебе нет, у нас больше ничего нет. Давайте, ребятки, будем разбираться. О! Я где-то тебя уже, это, я где-то слышал, что мне про тебя рассказывали, давай-ка мы с тобой поболтаем сейчас, а вот и ты, угадайте, кто нашел тайник особых путешествий Дюка, желая поделиться, желая поделиться ими с правильными пиратами, в конце концов настало время подарков, каких еще подарков, посмотреть товары в лавке, а что еще планируют салаги? А, ну, в это время года мы отмечаем праздник даров, даже пирату не повредит время от времени проявлять щедрость, я так понимаю, это салаги, да, у нас фракция Салаг. а прошлый год у нас не задался под после того, как дюка заменили и пришлось а, приносить подарки прямо на порог какого-то мутного типа. И вот, чтобы кто хоть как-то за, за это возместить, я придумал десяток особых испытаний, за которые можно получить славные награды. Так, я благодарю пиратов за то, что они остались с салагами. В смысле, мне нужно присоединиться к салагам, чтобы все твои, значит, взять квесты или как. Времени на то, на то, чтобы завершить эти испытания навалом аж до конца праздника. Так что у тебя будет время завалиться в таверну и хорошенько повеселиться. Я так точно собираюсь это сделать. Назад. Так, ну я так понимаю, это очень какой-то специфичный персонаж, да, у нас это самая Лорианна, которая здесь, по, по всей видимости, не всегда стоит. Как на самом деле дела у Дюка, давайте спросим у нее. Шутка в том, что Дюк верит в эту жизнь больше, чем кто-либо. Свобода морей и пиратские приключения, вот ради чего он живет. Однако, с дисциплины ему не хватает. Ради новой истории за кружкой другой 3 доброго Грога, он может хоть душу к паромщику отправить, хоть гору с... сундуков смерти а, раздать. Дюку надо бы Понять, что все, всем нам нужно во что-то верить и всем нужно хранить верность чему-то или кому-то. Дюк очень долго обещал рассказать мне истории, но слова не сдержал. Пора бы ему найти стоящее приключение. С ним все будет в порядке. Еще немного погреет ноги в песочке, глядя на горизонт и ляжет на правильный курс. Знай, люди могут тебя удивить, эти моря еще могут делать из Дюка того пирата, каким он всегда хотел Стать. Так, давайте, ребят, посмотрим, что еще есть у этой женщины. Что это за разговор насчет особых приключений? Давайте поинтересуемся. А, ну, ты же знаешь, Дюка, он всегда строил планы, когда искал великое приключение для себя и своих отважных последователей. Похоже, он где-то запрятал золотые подарки и карты, ведущие к тайникам с порохом. А может и не только к ним. А, он не знает, что я предлагаю тебе его старые путешествия, но сдается мне, он либо не, заб... не захотел а бы об этом знать, либо не стал бы возра... Жать. Он скажет, так, Дюк побывал во многих передрягах и много чего повидал, только вот нашим морям это ничего хорошего не сулит. На твоем месте я бы его не торопил. Когда он будет готов отправиться в новое путешествие, пока пусть лагуна Шепотков пророчит ему, прочистит ему мозги. В общем, пообщались мы с этой дамой, есть у нее, кстати, еще лавка, да, типа она что-то продает, но продает она, да, кстати, есть, ребятки, у нее особое задание, золотые путешествия, сулят огромные награды, но, знаете, каждый может принять только одно путешествие как личный подарок, обдумайте свой а, выбор. По этому поводу, ребятки, я пока что не уверен, золотое сражение с легендарной команды корабля Тайна Русалки. Трехпа... трехпаростным нитом, золотой клад, зарытый легендарным пиратом. Мы можем выбрать, я так понимаю, что-то одно из этого всего изобилия, да. Богатый тайник с порохом и оружием. Да, кстати, много у него всего. И, кстати, это все не стоит ровным счетом а, ничего. А, вот. Ну и золотые путешествия. Возможно, можно попробовать именно выбрать вот эту награду. Давайте попробуем, а, выберем. Хотя... Я не вижу, чтобы ее можно было как-то э, купить. Золотые путешествия, друзья. Просто, я так понимаю, это описание того, что она нам предлагает, эта женщина. Так, ну что ж, э, выберем, друзья, наверное, с первого раза золотой клад. Да-да-да, вот так вот прям сходу. И посмотрим, где его можно отыскать. Золотой клад, зарытый легендарным пиратом, трехпарусным а, нитом. Выбираем, друзья. Выбираем первый квест и давайте попробуем. Да, золотой клад, зарытый а, легендарным. Так, продолжаем. Конечно же, продолжаем. И все сразу же... Подождите-ка, все блокируется, кроме вот этого. Это что такое? Богатый тайник с порохом. А дальше что такое? А, дикий тайник с порохом и оружием. И древний тайник с порохом и оружием. Так... Нет, это, так понимаю, дополнительные квестики, которые мы можем выбрать. Но мы, наверное, пока что остановимся на одном испытании. Ну и давайте осмотримся здесь, на этом острове. Где наше задание? Давайте посмотрим. Так. Нету никаких заданий почему-то. А как сделать так, чтобы было видно все задания? Я не знаю. Наверное, надо попасть на свой кораблик для начала. Так это что такое? Сундук со снаряжением. Давайте посмотрим. О-йой-ой-ой, нефритовое ведро восточных. А вот откуда, кстати, у меня это появилось. У меня же вроде этого не было. Откуда, кстати, такое ведерко моднявое? Я так понимаю, можно ведь его снарядить, да, это ведро, нежели вот это. У меня стандартное стоит вот это ведро. Но можно, ребятки, поменять, либо находя эти предметы в мире, либо же э, просто их получая за какие-то задания. Вот у меня сейчас, смотрите, есть новое ведро. Хм, почему бы нет? Давайте, ребята, воспользуемся этим. Так, кто у нас здесь живет? Здорово! Как жизнь молодая? Это у нас, значит, Трэвис, который чем-то торгует. Чего там? Я Трэвис, если у меня чего-то нет, оно вам и не надо, а коли надо, так я обязательно отыщу. Давайте посмотрим, он, чем он торгует, этот Трэвис. Денежки у меня имеются, да, я вывез основную часть своего золота с того самого первого острова, да, тренировочного. Если, ребят, кто не в курсе, можете посмотреть прошлую мою серию, да, обзоры, первый взгляд на эту игру там, ребят, я изучал как раз таки остров, на котором можно взять 50 тысяч золотых. Если кто не в курсе, как это делается, я могу, ребят, заснять подробный видосик и вам прекрасно все рассказать и где что нужно для этого найти, тоже показать, ребятки. Главное голосуйте в комментариях, пишите, всегда отвечу. Так, ну что ж, этот чувак у нас торгует различным снаряжением, да, то есть теми же ведрами, комп комп компасами, Компасами или гармошками и прочим Он мне в принципе не интересен, поэтому идем а, дальше Так, ну что ж, наш корабль уже ждет нас Да, что-то я тут загулялся, заходился а, Очень много лавок, кстати, я оставил Можно было бы по ним тоже пробежаться Набрать себе кучу квестов Давайте зайдем вот сюда Тут нас кто такие? Здрасте надо убрать ножичек, а то нечаянно порежусь еще. А, поговорить с мадам Оливией. Здравствуйте, мадам Оливия. Мое имя мадам Оливия. Я принадлежу орден душ. Ордену душ. Наше рельминсто костей ломающихся а, хруст. Покажи, что у тебя есть. А, костей ломающихся хруст. Что у нее есть? Так. Нельзя, нельзя, нельзя ничего взять, потому что все заблокировано. Или же мне нужно купить мистического адепта. Да, я немножко повыполнял уже... Повыполнял уже немножко заданий от этой фракции И у меня уже 10 уровень Возможно стоит купить, а возможно и нет Не знаю, пока что э, Давайте попробуем все-таки купить Посмотрим, что произойдет За 100 монет ведь все-таки покупается Это же не тысяча Давайте, ребят, мистического адепта купим. Мистический адепт! Покупаем за 100 золотых монет. Считают их и посмотрим. Так, получено достижение. Замечательно! Мистический адепт. Отныне вы мистический адепт и вы продолжаете наши поиски незначительных проклятых душ. Так, секундочку. Мистический союзник. Я могу и его тоже купить, я так понимаю, да? Мистический адепт, это я что себе, звание купил? Следующее доступное повышение. Появилась какая-то штучка, кружка незначительных душ. Души незначительных, что пиратов пьют вместе с вами и внутри этой зловещей кружки. Короче, ребят, какая-то непонятная утварь, да, мне пока она не нужна. Ну ладно, пока я, ребят, это все дело прикупил, посмотрим, как оно будет дальше. Идем дальше, в другую лавку. Здесь что у нас такое, здорово! Здорово, Крис, как дела у тебя? Крис на шесте повис. Посмотрите товары в лавке Криса. Чем торгует этот парень, давайте глянем. Чем он нас может порадовать и удивить. О, да тут очень большой, очень, ребята, огромный список у него вся, всякой раскраски, да, боевой. Можно подобрать также причесоны, да, я так понимаю, шапки, ремни. То есть внешний вид у этого типа. В общем, этот тип нам предлагает изменить внешний вид нашего бравого пирата, так, ну что ж, давайте, ребят, наверное, подстрижемся, точнее, даже не подстрижемся, а нарастим себе бородку, что ли, какую-нибудь более-менее такую нормальную, пиратскую, наш парень, чтобы соответствовал, да, более-менее пиратскому облику. Так, это мне не нравится. Вот это что у нас такое? Вот это, кстати, неплохая борода, неплохо подходит мне. Э, вот это что за борода у нас? Это как прям Дед Мороз я вообще какой-то... Дедушка Мороз. Так, усы, как у бешеной лисы. Э, это тоже мне не подходит. Э, вот такая, кстати, борода, помпезная борода Адмирала. Возможно, ребятки, я ее сейчас на себе и примерю. Давайте, ребят, вот эту бороду мы сейчас к себе налепим и будем, мне кажется... Более-менее а, соответствовать Да, подождите, считаем монеты Давайте считайте быстрее Новая борода уже меня ждет, отлично Так, ну что, я, я уже с бородой? Или же мне нужно как-то ее На себя налепить через что-то Так, в этот сундучок давайте зайдем И смотрим, нет, друзья, я пока что без бороды Бороды у меня нет Бороду мне нужно искать Вот она, помпезная борода, которую я недавно приобрел Давайте ее сразу же налепим Все, теперь, друзья, я с бородой, вот такое, как посмотреть на себя, как же можно посмотреть на себя, давайте попробуем, попробуем мы сделать следующее, мы через эмоции танца посмотрим на себя, так, пошла жара, станцую, друзья, специально для вас, вот такой вот бравый пират у нас получается, кстати, наконец-таки мне получилось выбрать своему персонажу нормальное имя, теперь я вроде бы как... А, скретча, да, <смех> скретч не получилось, получилось только скретча. Так все, завязываю же танцевать, хорош танцевать, пришло время нам выдвигаться на а, приключения У нас темнело тем временем, так, зайдем сюда в эту лавочку, здорово, а поговорить со злотодержцем а, со златодержцем Гарри. Привет, Гарри. Приветствую, я Гарри златодержец, в отличие от моих крупных коллег. А скупых, скупых коллег, я просто обожаю делиться э, золотом, но посмотрим, так, посмотреть предложение златодержцев, давайте, ребят, глянем тоже, у меня тоже у них, по-моему, репутация немножко прокачанная, и недоступны квесты почему-то, инвентарь, пути... А, все понял, а, мой инвентарь путешествий заполнен, поэтому я не могу сейчас взять, так, я понял, чтобы очистить инвентарь путешествий, мне нужно, конечно же, исполнить то путешествие, которое я а, взял. Ну что ж, друзья, пришло время это сделать, да. Так, тут еще очень много интересных и уважаемых людей, да, это что за типок у нас такой? Давайте глянем. Я Морин, старший клерк торгового союза, наш лоцман в бурном а, море. Торговли, Ага, у них, у них, соответственно, я тоже ничего не могу взять, да, у торгового союза. Потому что у меня, ребятки, все переполнено. Ну что ж, пойдемте на нашу лодочку и попробуем сейчас отправиться в свое путешествие. Да-да-да, оно у меня уже не совсем первое, но в рамках видосика, конечно же, будет сегодня первым. Так, куда дует ветер? Давайте проверим. Пук ту сторону дует ветер, отлично, я понял. А ну что ж, давайте посмотрим, что у нас, нас зажидает сейчас путешествие. Подойдем к нашему капитанскому столику, где-то он вот здесь находится, и положим задание. Так, какое же задание, ребятки? Путешествие, конечно же. А какое путешествие? А, у меня уже их три, я просто набрал себе целую кучу путешествий, но не... Ни в одно еще а, не сплавал Давайте попробуем золотой клад Зарытый легендарным пиратом трехпарусным нитом Вот это вот, вот это задание мы сейчас и положим на наш а, стол Ну и давайте проголосуем за него Раз Готово, начинается, друзья, золотой клад, зарытый легендарным пиратом трехпарусным нитом. Начинается, нам теперь осталось только посмотреть, куда нам надо а, ехать. Мне нужно узнать ключевую цель, куда мне ехать, давайте сделаем какие-то набросочки. 8 заданий получено, охренеть просто, интересно справлюсь, я нет сегодня со всеми 8 заданиями. Так, задания. Ой, ой ой ой вы только посмотрите, сколько тут заданий, это я, наверное, психанул, когда взял такой квестик, я же охренею все их собирать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, целый круг, давайте начнем поэтапно выполнять, открываем первый, ох, нифига себе, сколько крестиков-то, а, вы посмотрите, я ничего не путаю, ну-ка, выйдем давайте на свет, а нет, тут, темне, тут темнее оказалось. Давайте на свет посмотрим. О, ничего себе, смотрите, сколько крестиков. Это что, столько кладов надо вывести с этого острова? Я в шоке, друзья. Я просто в шоке. Я думаю, что за такой квест нам точно дадут определенную ачивочку. Так, ну что ж, дорогие мои морские волки, прежде чем отправляться в путешествие, давайте мы погасим на нашем шлюпе все наши факела, все наши лампочки, чтобы мы были менее заметными для наших врагов. Так, здесь тоже на палубе выключаем мы свет, и на нижней палубе я оставляю разве что только вот здесь вот свет над бочками, чтобы нам было видно, какие пробоины лечить. Берем, конечно же, кучу палок. Блин, надо было это все, этого всего дела набрать нам на острове. Давайте, ребятки, подготовимся сначала к путешествию. Я предпочитаю просто так не выплывать. Я предпочитаю выплывать подготовленным в любое путешествие. Поэтому сейчас мы немножечко подготовимся. Да, не просто так у нас в этой игрушечке происходят вылазки. Нам необходимо подготовиться. Вот я сейчас даже, смотрите, все фрукты, например, сюда запихну. Все снаряды, которые я нашел на острове, тоже запихну. Так, снаряды у нас, по-моему, хранятся вот здесь вот. Так, так, так, зачем ты набрал? Надо наоборот выкладывать их. Все, ребят, выкладываем сюда, да. И давайте пробежимся по нашему острову. А, я, друзья, еще не закончил. А, надо пробежаться, посмотреть, полутаться. А уже после этого как раз днем мы выдвинемся с вами в первое свое путешествие. Вы сами видели, что оно не совсем легкое. Так, вот в этих вот бочках об обычно есть то, что нам а, может пригодиться, да. Так, тут у нас ничего, тут пусто. Вот тут тоже, кстати, есть кое-что. Вот эти червяки, они вроде нужны нам для того, чтобы ловить рыбу на них. Да, еще взял червей. Черви нам всегда пригодятся в хозяйстве. Благо, здесь бочки у нас близко, далеко бегать не надо. Так, коробочки, по-моему, тоже можно оббирать, отлично. Так, здравствуйте, вы можете мне чем-нибудь помочь? Что вообще у вас а, есть в, в вашем инвентаре? Посмотреть товары в лавке Сью. Давайте посмотрим, чем торгует эта лавочница. А, тут у нас, значит, для корабля улучшение. Мы можем прокачать то, все, пятое, десятое. Но, ребят, прокачиванием и улучшением внешнего вида своего корабля я буду заниматься. Как-нибудь вообще отдельно Да, и а, с умом А сегодня мы пока что, ребятки, попробуем хотя бы Выдвинуться в первое свое морское путешествие Поэтому, зритель, не отключайся Смотри, пожалуйста, до конца видос Дальше будет только интереснее. Дальше мы обязательно выплывем а, в первое наше путешествие и, и я тебе продемонстрирую Каково это, когда ты выплываешь В путешествие в этой Замечательной игрушечке Так, ребят, набираем сейчас по максимуму Обшариваем все бочечки, которые только есть а, Мне бы еще какой-нибудь шлюп куда найти и сразу же прицепить к моему к моей лодке было бы вообще замечательно Так, убирай это все дело Вон там еще, смотрю, бочечки стоят у нас Давай все сейчас как следует обшарим Кстати, когда вы исследуете острова У вас всегда есть шанс Заработать какую-то ачивочку Так что поэтому, ребят, не чурайтесь Исследуйте острова Вам это всегда только пойдет На пользу Заработайте лишних каких-нибудь монет Так, ну что ж, я так понимаю У меня уже практически по всем статьям Все забито а, смотрите, все я пункты практически Укомплектовал, кроме вот этого Это что за пункт такой? Книпель а, Подождите, книпель, а, ну это книпель Это, так, не надо выкладывать, давай забираем Ой-ой-ой, зачем ты все выложил? Да, забираем, да зачем ты все Выложил в эту бочку? Так, не понял я Друзья, товарищи Почему у нас э, я не в бочке? Давайте, ребят, забираем все из этой бочки. Во, вот так вот это должно быть. Что-то у нас, вот это что такое, я, ребят, не знаю. Какие-то штуковины, для которых у нас свободные э, слоты. Пока что, ребят, шаримся по острову. Э, возможно, найдем что-нибудь еще интересное. Я планирую все-таки по максимуму здесь... Так, кто здесь скрипит нас? Эй, ты костлявый, хорош там уже буни... бунеть. Успокойся, здесь можно какое-то путешествие потом в будущем взять. Определенного плана. Так, ладно. Я, в принципе, думаю, можно уже а, отправляться, так, шлюпка разбитая, да, можно уже отправляться, потому что я думаю, что мы а, слишком многого здесь не найдем на этом острове, у нас как раз таки светало, и я думаю, можно дальше продолжать. Так, набрали мы того, набрали всего, а, можно одну пушечку зарядить ядром сразу же, да, чтобы она у нас не пустовала, во вторую пушечку тоже мы зарядим ядро, давайте, давайте, друзья, не будем ни в коем случае ждать, потому что ожидание смерти подобно, как мы уже с вами знаем, ну и торопиться здесь тоже лишний раз не стоит, нам нужно главное сейчас понять, куда нам плыть, так, ну что ж, смотрим еще раз задание, да, мы вроде подготовились. И давайте попробуем найти первый остров. А первый остров у нас похож вот на такой вот, вот какой-то месяц да, с отростком а, сзади. И что это за остров, интересно бы узнать, и где он находится. Давайте, ребятки, искать. Вот он, друзья. Вот он. Разбойнича дуга. И нифига себе, как она далеко находится-то. Оно находится практически в другой части карты. Надо, надо ребят, лучше планировать. Давайте попробуем еще посмотрим. Какой же мне остров еще а, нужен? Так, один мы, один мы точно для себя отметили. Это разбойничья дуга. Так, а как-то их по-быстрому посмотреть можно, как они называются? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько же много у нас тут островов. Так, второй остров. Это тоже целый, целый, просто целое скопище островов. Давайте посмотрим, где оно находится. Так, ну вот, нашел я второй остров по нашему квестику. Тоже ставим меточку на нем. Вообще в, другом, в другой части карты находится. Но, по крайней мере, он достаточно близко ко мне. Так, давайте, ребят, ищем следующий остров по нашей карте заданий. Вот он, третий остров. Так, он выглядит вот так. Вот один большой и три маленьких. И клада, конечно, здесь тоже у нас немерено. Ну что ж, давайте попробуем тоже его найти. Так, да, вот он, третий остров. Все вроде совпадает. Давайте сверимся сразу, чтобы не ошибиться нигде. Да, вроде совпадает. Один большой и три маленьких у нас островка. Тоже его отмечаем, ребятки, нашим маркером, чтобы не потерять. Ну что ж, ищем четвертый остров. Какой у нас там по заданию? Так, четвертый остров. Вот такой вот у нас большой остров. И один маленький. Сейчас попробуем найти. Да, этот остров мы тоже находим. Он называется Хребет а, Дьявола. Меточку сюда тоже ставим. Смотрим, а сколько у нас там кладов. Тоже раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь кладов у нас зарыто на этом острове. Я думаю, что мы столкнемся с серьезным сопротивлением, да, когда поплывем на все эти острова. Прям чувствую, что у меня задница просто а, сгорит при их поисках. Давайте следующий остров посмотрим. Так, пятый Остров, какой он и что он из себя представляет. Так, смотрим. О, это вот два таких вот острова. Надо тоже посмотреть, где они находятся у нас на карте. Так, и похоже, этот остров я тоже нашел. Давайте сейчас сверимся, чтобы все было правильно. Еще разочек поглядим. Да, это у нас небольшой такой, а, небольшой такой значит, по размерам островочек. Вот, он называется Утес Мятежников. Давайте тоже здесь меточку поставим и посмотрим, а, какой остров у нас а, Шестой. Шестой остров в виде вот такой вот косы и по центру а, островочек. Так, я что-то такое еще не припомню. Да, ребятки, из меня картограф пока еще хреновый очень, поэтому я очень долго ищу все эти острова, потому что я карту знаю а, плохо. Понятно, что для прожженных пиратов а, и мастеров своего дела эта задача не составит какого-нибудь труда, просто-напросто по-быстрому все это дело отыскать. Для меня же это, ребят, копошение реально вот такое вот в картах и разбирательство. На самом деле не просто найти все эти острова, сверить, чтобы все совпадало. Вот так вот, ребят, он выглядит. Попробуйте-ка, найдите его. Не сразу, ребятки, у меня получается это. Остров в виде полумесяца. И посередине еще один островок. Островок. Да, не получается у меня сразу быстро найти. Поэтому, ребят, будем шариться сейчас. вот Во! Песчаная отмель, так оно и есть, друзья, отлично, это у нас седьмой остров, давайте посмотрим, точнее шестой вроде бы остров, давайте посмотрим а, седьмой остров, что из себя представляет, О, где-то я тоже видел на карте такого плана острова, но сейчас нужно будет пробежаться еще разок, так, вроде бы нашел, давайте сверим, все ли совпадает. Так, опа, три клада здесь на этом острове. И смотрим сюда. Опа, а, Атолл, черный песок, друзья, поздравляю. Наконец-то я его нашел, достаточно тоже долго искал. И посмотрим, какой у нас остров остается. Восьмой остров, это у нас вот такое скопление. Я так понимаю, тоже не маленькое, судя по, по количеству кладов, которые там у нас расположились. Поэтому давайте возьмем чуть выше и попробуем его а, найти. Я надеюсь, что мы сейчас... Слишком надолго не затянем. Вот он, ребятки, награда морехода. Вот это, значит, у нас гряда целых островов. Вот сюда мы и отправимся. Вы посмотрите, сколько целей, друзья. Я поставил себе 8 целей на этой глобальной карте. А, вот тут, ребят, в этой области, а от того места, откуда я сейчас начну, есть сразу же несколько целей. То есть это 4 задания. А, я не знаю, откуда мы будем начинать. Наверное, все-таки мы начнем а, с востока, да, вот отсюда. А может быть даже и а, с западом. Во Вообще-то, наверное, начнем даже с запада, потом на восток. Или наоборот, друзья, сделать. Как лучше сейчас проплыть, потому что 4 снизу и 4, све 4 сверху у нас острова находится Мы находимся вот здесь вот. Так, ну что ж, будем собираться в путь. Да, поплывем, наверное, сейчас тогда сразу же сначала на восток, вот сюда, то есть на юго-восток, я так понимаю, сейчас наш с вами курс ляжет, сплаваем на эти два острова, вот это, кстати, хребет дьявола, очень большая такая бандура, на которой придется немножечко осесть. Ну что ж, давайте, ребятки, потихонечку выдвигаться, путешествие начи начинается у нас, поднять надо флаг. Я думаю, что да, от этого хуже не будет. Давайте залезем на самый верх и поднимем флаг, под которым мы сегодня будем... Стоять! Стоять, не падать, рано тебе еще падать. Мы же залазим, да, на эту самую высокую точку. Давайте типа, поосторожнее будем здесь, чтобы не падать лишний нас. И посмотрим, ребят, какой флаг можно установить. Давайте флаг славного морского волка сейчас поставим. Да-да-да, водрузим знамя на наш а, шест. Отлично, друзья, все у нас нормально в этом плане. Флаг повешали. И сейчас, ребят, будем отправляться в первое наше а, путешествие. Прямо в неизведанные дали. Посмотрим, ребят, сначала на горизонт. Есть ли у нас какие-нибудь подозрительные а, места. В этом месте никого нет. А, в этом месте за островом я никаких мачт не вижу. Разве что с той стороны стоит посмотреть. Да, вот там вот возле скал. Но возле скал я тоже, Ребят, никого не вижу, стало быть, воды у нас практически вокруг нас а, пусты. Так, куда я, ребят, говорил, поедем? На юго-восток. А, давайте посмотрим. Так, у меня же тут, по-моему, есть а, фонарик. Да, вот он, фонарик. Юго-восток, куда мне нужно будет сейчас вы выкрутить а, руль? Вот, ребят, надо в ту сторону сейчас мне плыть. Так, убирай свой фонарик. А, надо сейчас мне вот туда разворачиваться вдоль острова. И сначала мы сплаваем туда. Так, ну что ж, а, давайте, ребятки, снимаемся с якоря потихонечку. Пришло время нам уже а, сплавать. Вроде бы все, все я с собой взял, ничего не забыл. Пришло время уже отчаливать. Так, встаем за наш руль, выворачиваем его вот туда, тихонечко. Так, и отпускаем паруса. Так, отпустить паруса. Отпускаем паруса и поплыли, ребят. Первое наше приключение в море а, воров. Погнали. Я думаю, что оно у нас будет плодотворным и продуктивным. Очень много кладов нам нужно а, выкопать. Напоминаю, что играем мы в соло, да, без чьей-либо помощи. Играем мы... Вот на таком вот хардкорном уровне а, сложности режим у нас приключения и мы выдвигаемся, ребят, в первое наше приключение за а, кладами по большому а, квестику. Не помню, как он называется, вот тут на столе у меня все есть, вот он, пожалуйста, этот, этот квест называется Золотой клад, закрытый чем-то там легендарным пиратом трехпарусным. А они там вот по этому квестику мы и поплыли. Так, куда мы, ребят, плывем? Давайте посмотрим. Надо еще уметь ориентироваться. Так, не сюда я поплыл сразу же. Нужно поворачивать на а, восток, я так понимаю. Или, подождите, или на запад лучше. Короче, надо поворачивать в ту сторону. Надо поворачивать влево. Сейчас. Лево руля просто по максимуму. И вот там, вдоль этого острова, мы должны будем сейчас проплыть. И уже после этого... Я надеюсь, наши острова появятся на горизонте. Так, так, так, так, так, так, главное не перекрутить свой руль. Так, давайте сейчас глянем, туда ли мы плывем. Мне кажется, я руль не так отплываю. Да, сейчас уже более-менее. Сейчас уже более-менее мы выкрутили руль. Надо бы еще немножечко подкрутить. Да, да, да, лево, лево. Нужно левее руля брать, как следует. Вот так вот. И вот так, так вот его примерно и держать до самого конца. Поехали, ребят, закладами. Да-да-да, где-то они там расположены, но надо все-таки их сами клады себя не принесут, поэтому мы сейчас постараемся их оттуда забрать. Так, правильно ли мы плывем или же нет? Давайте глядеть. Так, я бы проплыл все-таки мимо гавани воров с этой стороны. Или лучше стой, чтобы не было видно меня, да? Давайте лучше с этой стороны оплывем. А вроде штормов никаких у нас по курсу нет. Да-да-да, давайте с этой стороны все-таки оплывем, раз уж мы здесь поплыли, возьмем немножечко округ поширше. А Мы с той стороны обплывем, о, черепок появился огромный, стало быть там какое-то событие очень интересное у нас, да, нарисовалось. Можно, кстати, это событие по карте сейчас тоже отследить. Так-так-так, давайте обплываем, а черепочек-то недалеко у нас находится. Не, не, я, я, ребят, пока еще не знаю, ой-ой-ой, похоже у нас клад впереди. Похоже, мы видим клад. Да, гарпун, гарпун, мой гарпун, где мой гарпун? За гарпунем мы или нет? Похоже, ребят, нет. Проплыл я мимо, но мимо проплыл я, там какой-то был клад у нас. Какой-то клад я пропустил. Можно было встать и его, конечно же, загробастать, но я решил все-таки проплыть а, мимо. Так, мимо острова крутого, мимо города большого. Плывем мы по своим а, делам. Так, еще, ребятки, левее руля надо, иначе мы сейчас уплываем куда-то вообще непонятно куда. Так, пока что вроде бы никакой опасности и ничего не предвещало а, беды. А Флаг можно по ветру выставить. Я надеюсь, мне это поможет. Так, прямо, прямо, прямо, руля, прямо, руля. И давайте попробуем а, свой парус вот как-нибудь вот так вот по ветру сделаем. В ту сторону, отлично. Пускай он нам а, не мешает обзору. Вот там, похоже, какой-то парус, да, у нас вдалеке. Давайте глянем. Так, смотрим, ребята, издалека, да, вот там вот, похоже, есть какой-то кораблик, кто-то там у нас а, плавает, давайте посмотрим, пл правильно ли мы, мы сейчас плывем, так, держим мы курс правильно, не совсем, да, давайте, ребят, сразу же к хребту дьявола отправимся, нам нужно сразу же к хребту дьявола, о, а это что там такое летит на меня, вы только посмотрите, а, вы только посмотрите, такое ощущение, кто-то с пушек вот оттуда палит у нас, да, там, ребят, кто-то есть, да, на том острове, и уже кто-то по мне палит, но, благо, не попадает. А мы, а мы идем, ребят, прямым ходом вот туда вот. Да, там, я смотрю, тоже искатели приключений, такие же, как и я. Может быть, даже гораздо, а, гораздо круче, чем я. Не знаешь, на кого нарвешься. Так, ну мы оплываем. Я начну с самого дальнего, с хребта дьявола. Так, что-то я в трюмы побежал. Давайте посмотрим, все-таки, правильно ли мы держим с вами курс. Да, к хребту дьявола, ребятки, мы держим курс. Сейчас пока что мы взяли такой вот большой крен, да, но мы будем потихонечку заворачивать в ту сторону. Так, что у нас там такое, смотрите, происходит? Там у нас, похоже, уже тусуется какой-то кораблик, я так, я так посмотрю. Да-да-да, и он, наверное, нам будет а, мешать. Оттуда меня заметили, тоже какие-то парни полились с а, волыны. Скорее всего, тоже где-то есть кораблик, но я в этом пока что не уверен, друзья. Продолжаем исследовать, продолжаем путешествие. Ай да какая красота, друзья! Ай да ляпота! Просто обалденные виды. Так, ну что ж, прямо мы едем или нет? М -м, точнее, плывем-то мы прямо... Но мне нужно понять куда. Так, утес мятежников остается у нас по эту сторону. А хребет дьявола у нас дальше. Вот мы, кстати, к этому хребту дьявола, друзья, сейчас и плывем. Нам необходимо там провернуть свои а, дела. Так там у нас что такое? Я вот смотрю этот кораблик там стоит. Неужели он меня палит? Все возможно, ребят, в этом мире. Все возможно. Так, продолжаем путешествовать. Вроде бы пока нормально плывем. Пока что плывем как нужно. Я стараюсь взять... А, так, не у того ли он с, с самого хребта дьявола находится? Мне кажется, это оно и есть. Да, друзья, там тоже пират у того самого хребта дьявола. Или вот там дальше хребет дьявола у нас. Давайте глянем, зайдем. Тут-то я уже понял, что кораблик у нас имеется. Да, я вижу, да, я запалил. С этой стороны никого. Так, тут у нас что такое? Так, тут нас вроде никого нет. Вот у нас кораблик, один, один здесь стоит. Да, и он, похоже, возле хребта дьявола, возле этого, где очень-очень много сокровищ у нас а, зарыто. Ну что ж, я так понимаю, если мы сейчас подплывем, то придется биться, друзья, да. Наверное, без боя не обойтись. Так уж завелось. Так, да, он там и находится, возле хребта дьявола. Я же подплыву с другой немножечко э, стороны. Мне тоже нужны эти квесты, поэтому никуда э, не денешься. Так, мушкетон заряжен и готов. Сабля настрона точно. И давайте потихонечку, ребят, подплываем только с другой стороны, чтобы нас не расстреляли во все щели. Так, в той стороне у нас что находится? Давайте посмотрим. Так, это вроде бы не похоже на корабль. Поэтому не будем особо печалиться по этому поводу. Да, ребят, давайте загребаем уже в эту сторону. Да-да-да, подплывем с этой стороны этого острова и попробуем все-таки отыскать свои клады. Клады нам, ребят, нужны определенно. Поэтому заворачиваем потихонечку. Да-да-да, наше путешествие не должно пройти зря. Так, парус, наверное, можно поставить по ветру в другую сторону. Так, секундочку, где он у нас? Вот, вот он у нас. Давайте в другую сторону поставим, чтобы он у нас был просто-напросто по ветру. Пускай нас немножечко в ту сторону откидывает. Во! Вот это я понимаю. Вот это, вот это, как говорится, все правильно сделал. И в ту сторону немножечко нас отдаляем мы подплывем как раз-таки с этой стороны этого острова. Так, интересно, куда этот парень собрался? Не могу сказать пока что. Но мне кажется, он пока что просто а, стоит. Этот искатель приключений стоит... И что-то там ищет, я так понимаю, на этом острове. Пока я никого не вижу. Да, но не просто так он там пришвартовался. Мы тоже заплываем с этой стороны. Я так понимаю, нас сейчас там будут а, ждать. Давайте немножечко парус свой а приподнимем. Да, да, да. Чтобы не лететь на такой бешеной скорости. Потише немножечко мы сейчас потише поплывем. Да, чуть-чуть прям приспустим. Вот так вот. И постараемся пришортоваться с другой стороны. Так. А возможно мы даже его расстреляем. Можно как-то так попробовать сделать. Но, ладно, ага. Если не я его расстреляю, то тогда он точно меня расстреляет. Я надеюсь, что он а, не видел, что я подплыл с этой стороны. Если мы уничтожим его корабль, то тогда, то тогда друзья, он нам а, будет не помеха. И возможно он приедет потом, уже после. Ну, давайте попробуем. Вроде бы никого на берегу я не вижу. Вроде бы никто нас не караулит. Никто по нам не палит с пушек. Вот она, пещерка. Так, с той стороны никто вроде не плывет. В пещерке, похоже, кто-то ходит. Кто-то, похоже, в пещерке у нас был. Так, обследуем остров. Птички там плавают у нас. Да, возможно, мы сейчас у этого парня кораблик-то продырявим, да, я так понимаю. Если он нас не заметил... Значит, это его проблемы. Давайте потихонечку подплывем. Сейчас выкрутим руль. Встанем как раз к нему бачком. Да, я надеюсь, он не приготовился к нашему прибытию. Он просто-напросто там так стоит. А мы тут как раз-таки его и возьмем врасплох. Это, ребят, мои размышления, да, мои предположения по этому поводу Сейчас посмотрим, что у нас из этого а, завяжется. Я все равно пустой, а, кладов у меня никаких нету, поэтому можно, друзья, попробовать. Так, выплываем. Я надеюсь, он там до сих пор стоит, никуда не скрылся. Ну, по-хорошему, он бы меня уже давным-давно заметил, этот парнишка. По-хорошему бы, да, он бы меня давным-давно запалил уже и либо оттуда ретировался, либо он бы... Уже встал, как говорится И во все оружие меня ждал Да, лично я бы сделал, наверное, так же Но всякое бывает Он может просто меня не заметить Занимаясь поисками кладов Хотя тут не заметить-то очень сложно На самом деле Поэтому сейчас будем пробовать Подплывать незаметно На берегу никого не вижу пока, если честно Плоховатым у меня со зрением, видимо, да? Но пока на берегу я никого не не вижу там. Абсолютно никого. Стараюсь плаваю на расстоянии. Так, странно, был же кораблик. Возможно, он попытается меня догнать. Нет, друзья, так как он там был, так он и остался. Мы видим, что он там стоит до сих пор. Да-да-да. До сих пор этот парень, может быть, даже команда, стоят и ничего не делают. Да-да-да. Что же вы там забыли? Давайте попробуем подплывем. Попробуем подплывем и продырявим, наверное, да, их? Ну и что, ребятки? Кто-то там, похоже, на корабль поплыл. Мне так показалось. Кто-то, по-моему, зашел. Да, ребят, на корабль кто-то зашел. Да, есть на корабле у нас человечек. Попробуем, ребятки, жахнуть. Так, есть такое дело, еще разочек, так, еще разочек, еще разочек, пошла жара у нас, так, еще держи-ка, не попадаю, он пошел ремонтироваться. Попробуем его сейчас еще раз расстреляем. Да, он у нас стоит очень хорошо. Сейчас будет ремонтироваться. Главное мне тоже свои дыры подлатать. Так, давайте, ребят, пробуем. Давайте пробуем аккуратненько, тихонечко. Надо бы запустить, мне кажется, себя туда по-быстренькому. -по он думал, что его никто не спалит. Но тут я его спалил. Так, подтормаживаем. Так. Начинаем, начинаем, продолжаем, точнее, да? Тонет, тонет, родной. На-ка, получай. Получай. Тонет, ребятки, тонет. Он просто тонет. Ну-ка, ловика. Огненный. Так, мы уже, ребят, подплыли. Мы уже подплыли. Он к нам, походу, плывет. Решил сам подплыть к нам. Только я не вижу, где. Вот он, ребят, плывет. Мы все его прекрасно видим. Он к нам подплывает. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, родной. Куда это он подплыл? Я не успел заметить. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Война, пошла война. Есть такое дело, есть, друзья. Есть такое дело, завалили мы парня. Да, это был, значит, наш первый опыт. И мы вроде бы как с ним справились. Отлично. Берем, значит, сундучок и ставим к себе на борт. Кто-то там у нас машет. Я не знаю пока, как здесь правильно механика работает, воскрешение и прочего. Но пока что сундучок у нас на борту. Так, ящик с припасами. Пока, ребятки, мы немножечко поднапряглись. Я реально пока не знаю, как это все дело работает у нас правильно. Так, ну стоит мне поставить, наверное, все-таки на якорь. Бросаем якорь. Здесь, я так понимаю, у нас ресурсы с корабля, который мы потопили. А Реснуться чувак не сможет. По идее, все должно быть на мази. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас есть. Тихо-тихо, это уже, ребят, я палю лишний раз. Не обращайте внимания. Да, первый мой опыт, он такой. Что, приплыл, увидел, победил. Главное, ребят, не забывать. Надо вычерпать воду вот отсюда. Значит, да ё все патроны расстрелял. Не знаю, откуда их теперь брать. А вроде бы отсюда можно. Сундук с боеприпасами. Вычерпиваем воду. Так, отлично, ребят. Вот такая у нас игра сегодня получается. Мы выплыли, мы надавали... Морскому волку до да, одному И у нас вроде пока что все хорошо Но я думаю, что он сейчас скоро сюда приплывет Я думаю, он приплывет и постарает отбить свое имущество Так что первым делом, что мне нужно сделать Это, конечно же, забрать то, что он здесь растерял Посмотреть все-таки, что оставляет после себя корабли, которые погибают Да, ребят, по чесноку все было Расстреляли мы его Вот он, лут я так понимаю, он за этими сокровищами охотился здесь. Да, вот такие, ребятки, мы, значит, заядлые пиратики. Ну, я думаю, что этот парень был более опытный, чем мы. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, я, конечно, не уверен. Ну, короче, вот так у нас. Как получилось, так а, получилось. Мы завладели, значит, Лутецким, который этот парнишка собирал. Оказывается, не все так плохо. Так, это уже скелетончики кричат. Так, Так. Закидываем себе лутецкий суда. Да, я видел, кстати, пробоину, которая здесь образовалась. Вот эту надо... За пробоину, ребят, надо заделать. Иначе нам придет трендец. Так, еще парочка у нас осталась. Так, по-моему, как-то можно прыгать эффективно с этой саблей, да? Так, ну-ка, давайте попробуем. Раз, размахнулись и... Не умею я, ребят, еще прыгать с этой саблей. Надо как-то с разбегу, наверное, прыгать. Я видел, как многие прыгают просто-напросто, делая выпад вперед. И вот так вот тогда... О, во, вот это получилось у меня. Вы видели, что сейчас произошло? Это был такой выпад резкий. Раз, и мы плывем. Только надо это делать с суши. Мы подпрыгиваем, с суши просто-напросто вот так вот машем. И плывем с дикой скоростью, только проплываем почему-то мимо. Ладно. Так, это что такое? А, это что такое у нас такое? Флаг торгового союза степень 2. Забираем. Наверное, в хозяйстве нам тоже сгодится. Ну и, конечно же, необходимо бы мне а, все сокровища тоже с этого острова найти и погрузить себе на судно. Но надо, ребятки, перевозить их постепенно. Надеюсь, я... О, квестик этот у меня останется потом на будущее. Так. Ну что ж, братишка Скрэч пока что делает первые результаты в этой игрушечке. Я не думал, что так получится. А, вроде бы получилось. Так, вычерпываем воду. Не забываем отслеживать а, на горизонте. Да-да-да. Я думаю, что кто-то к нам по-любому да приплывет. Потому что стоит только возродиться. Можно сразу же по-быстрому выплывать и саботировать, да. А, судно. Ох ты боже, ой, увязался черт за мной. Капец, таких еще монстриков я не видел Мегалодон, успокойся Мегалодона, ребятки Встретил по пути Плавает, тут меня пугает Опасно выплывать За пределы, за борт Пока что держим путь На, значит, складом На форт Древний Пик Я надеюсь, что мы доберемся до него Стараюсь убить Рыбку большую, которая здесь меня досаждает постараемся это сделать друзья так вроде бы попал спугнул нет черт возьми откуда же взялась эта зараза так ядра забираем Давайте зарядимся бомбец, будет бомбец. так где же вот она эта штука Плавает нас тут рыбка огромнейшая просто гигантских много ну получай Не попал друзья или попал ё-моё какая же она здоровая а попал по хвосту есть такое дело у нас ребят просто это не надо разряжать надо заряжать наоборот бомбец ну-ка иди-ка сюда тихо не туда ядро давай еще разочек на попал друзья еще раз есть такое дело я просто в шоке какие здесь страсти мордасти у нас кипят еще раз попал друзья есть такое дело ну-ка иди сюда Засыкало, что ли Рыбка, блин, золотая. Так, мы, ребят, правильно хоть плывем? Давайте посмотрим. Так, мы оплываем. Нехорошо это. Плюс, ребятки, поворачиваем, поворачиваем. Вот туда нам надо, на этот форт. Пост. Не хочу я быть съеденной этой рыбиной. Но я в нее три раза попал. Не знаю, мало ли ей этого или достаточно, но она от нас отстала. Мы, напоминаю, везем огромную кучу сокровищ. И надеемся, что на меня никто... Не нападет. Вот в этот порт нам сейчас надо где-нибудь грамотно пришортоваться и потом будем сгружать свои сокровища. У нас, ребятки, сокровищ полные трюмы. Только что один остров обшарил. И теперь необходимо аккуратненько подобраться вот к этому. Интересно, тут могут тырить твои сокровища все те, кто находится на этом острове. Вот поднимем немножко флаг, иначе я врежусь. Не до конца, вот так вот. Все, подплываем, друзья. форд Древний Пик. Надеюсь, у нас здесь получится сбагрить наше чудо. Все наше добро, ребят. Смотрите, сколько я награбил. Вы только посмотрите, целая шлюпка. Целая шлюпка, забитая сокровищами. Два черепа. Вот это, ребятки, улов. Так, секундочку. Мы уже подплываем. Так, все, надо бы это ставить на якорь. Так, все, тихо-тихо-тихо, подплываем, мы подплываем. Все, подплываем, ребят, ставим, бросаем якорь. Ну что ж, вот такой ребят, у нас сегодня первый опыт в игрушечке под названием «Море пиратов». Мы сегодня, как вы видите сами, немножечко даже кого-то убили, немножечко кого-то даже ограбили и поживились чужими богатствами. Да-да-да, вот так вот, друзья, у нас и делаются дела. В этой игрушечке. А что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои комментарии. Задавай, конечно же, мне вопросы, а бравый морской волк Scratch, конечно же, тебе на них а, ответит. Ну и, конечно же, если ты хочешь дальше, чтобы братишка играл в эту замечательную игрушечку, то давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Скрэйч специально для тебя будет продолжать записывать видосики а, по прохождению и выживанию в этой замечательной игрушечке. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся! Продолжение следует.